Добрый день, дорогие партнеры, добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. Я интернет-предприниматель в сфере сетевого маркетинга. Я являюсь лидером и спикером компании «Идеальный маркетинг». Мой бизнес находится в интернете, и я свой бизнес веду через социальные сети. А это социальная сеть как ВК, Калиостро. YouTube канал и Facebook. Я никогда никого не приглашаю в свой бизнес. Да-да, вы не ослышались. Я действительно никогда не приглашаю никого в свой бизнес. А, я не поп-дива, не рок-звезда, не подарочный сертификат и не билет на футбол, чтобы рассылать приглашение. Я интернет-предприниматель. И моя цель, давать информацию со своих социальных сетей, давать информацию о нашей компании, о своем бизнесе, тем людям, которые нуждаются в деньгах, тем, которым это интересно, мое бизнес-предложение. Сегодня я хочу познакомить вас с такой программой, как «Прямой эфир». Она недавно вышла в ВК и сегодня мы вместе с вами настроим эту программу. Я вам покажу, как эта программа работает, как через нее делать прямые эфиры. Сейчас она работает только в ВК, но я надеюсь, что она и будет как раньше. Был прямой эфир и в ВК и на Фейсбуке, и на YouTube канале. Я думаю, что они будут усовершенствовать, потому что это в их интересах. Для того, чтобы это, я отключу свою страничку. А вот, и для того, чтобы зарегистрироваться и делать прямые эфиры, давайте посмотрим. Вот у меня прямые эфиры. Вот они шли у меня на моей страничке это все прямые эфиры и для того чтобы набирать свою целевую аудиторию которые вы Давайте вот посмотрим, мне только что вот недавно, это 49 тому минут назад написала одна женщина. Здравствуйте, Ольга, я хочу вашу команду Идеал М. Конечно, я написала, дала ей свои контактные данные, мы с ней переговорим и уже решим, на какую площадку она будет заходить ко мне в мою команду. Ну и вернемся к нашей программе. А программа. Ссылка на эту программу будет а, под моим роликом. Как правильно настроить эту программу? А, вы а, открываете мою ссылку, а, делаете регистрацию. Обязательно а, указываете свою почту. Почта должна быть а, рабочая. И почта должна быть gmail.com. А, на другие почты а, письма просто не приходят. Вводите пароль. И нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Заходите на свою почту, там будет ссылка большая. Вы нажимаете на эту ссылку и подтверждаете регистрацию. Оказываетесь в вот таком кабинете. Это ваш кабинет. Как правильно настроить свой аккаунт для трансляции? Нажимаете. Вот она вышла ссылка. Вы ее копируете. Не обращайте внимания, что вот здесь вот пишут. Закрываем. Привязать нужно аккаунт. Нажимаем «Привязать». Все, мой аккаунт ВК привязан. Вот вы видите, да? Как добавить трансляцию? Для того, чтобы добавить сюда трансляцию, нажимаем на... Здесь пишем название ролика. Давайте вместе с вами и напишем. Где взять деньги не в кредит. Где взять деньги не в кредит. Дальше. Описание трансляции. Вы можете просто зайти на свою страничку, если у вас там есть посты, скопировать просто ссылку для регистрации и все остальное. И добавить сюда в описание Все. больше здесь ничего не надо загрузить файл а вот здесь вот ребята вы должны скачать ролик который вы будете делать трансляцию это если вы являетесь нашим партнером вы можете зайти на мой youtube канал зайти на администрации канал скачать ролик и этот ролик нужно обязательно сжать в эту программу. Такие обычные ролики, которые мы скачиваем, они не подходят. А нужно обязательно выбрать файл. Выбираем файл. Вы выбираете файл. Загружаете сюда файл на, со своего компьютера на эту программу. Сейчас я вам, ребята, у меня тут скачанные ролики. И давайте мы с вами тут что-нибудь такое найдем, чтобы можно было. Сейчас, секундочку. Давайте этот вот ролик. И сейчас эта программа сожмет, чтобы этот ролик вам подходил именно в ваш прямой эфир. Не сжатые ролики, они не будут транслироваться. Ваш ролик. Как только обработается на вашей программе, у вас будет такая кнопочка, стрелочка ⁇ Скачать ⁇ Вы этот ролик скачиваете. Я не буду дальше показывать, но я вам покажу, сколько, да, закрыть, какие у меня здесь есть скачаны. Вот они и мои ролики, которых я их сжала. А и они у меня находятся в папке. Открываем проводник. Вы можете сделать папку, как у меня сделаны папки. Это ролики скачанные и сжатые ролики. Вот они. Это сжатые ролики именно для этой программы. Дальше мы закрываем эту программу, заходим сюда, выбираем файл уже сжатого ролика, сжатые ролики, нажимаем, и файл загружается. Для того, чтобы работала эта программа, у вас, конечно, должен быть компьютер и очень хороший интернет. Ребята, это я вас сразу предупреждаю. На плохом интернете эта программа работать не будет. Все, файл успешно загружен. Теперь мы будем ждать, когда обработается файл. Здесь нужно выбрать. Один час это не рекомендуется. Через два часа это оптимально. А вот через четыре, через шесть это, конечно, рекомендуется. Нажимаем через четыре часа и нажимаем создать. Наше видео обрабатывается. Мы с вами подождем. Это очень быстро на этой программе. Все. Трансляция запустится через минуту. Мы ждем. Все. У нас загрузился. Полностью у нас все есть. Заходим на страничку. Перезагружаем нашу страничку. И сейчас мы увидим. Или загружаем. И вот она. Вот она трансляция наша. Прямой эфир. Все. У нас она запустилась. Мы ее можем закрепить. Закрепляем нашу трансляцию. Перезагрузить, чтобы она была вверху. Вот он идет прямой эфир. Вы можете сюда, к прямому эфиру, добавить контактные данные и свою реферальную ссылку. Также я делюсь в своих группах. У меня там в группах, группы раскручены, и поэтому я делюсь в, в этих группах. У меня 4 здесь группы, и есть чат, проекты от меня. Вот, ребята, ничего здесь сложного нет. Совершенно. Чем больше вы будете давать информацию со своих страничек, со своих э, социальных сетей. Ведь, э, ну как, рекламу, без рекламы деньги печатает только монетный двор. А мы с вами предприниматели. А быть предпринимателем это, конечно, не превращение лимона в лимонад, а превращение лимонада в вертолеты. Всем желаю успешного бизнеса. Если вдруг что-то вам будет непонятно по программе «Прямой эфир», пожалуйста, я укажу и ссылку, я укажу и свои контактные данные. И немножко, наверное, расскажу. Значит, здесь а, 3 дня дается бесплатно, через 3 дня. а Я, например, оплатила а, 20, 200 рублей, а, стоит месяц. У меня здесь всего лишь один ролик. Я его могу а, менять а, другие ролики по несколько раз в день. А, реферальная ссылка находится в разделе «Партнеры». А, здесь история операции. А здесь инструкции. Вот Если вам что-то будет Непонятно. Здесь есть инструкции, здесь есть ролики. Вы всегда их можете посмотреть и все сделать по роликам. С вами была Ольга Арзуманян. И желаю вам всем счастья, здоровья. Я желаю вам семейного благополучия и, конечно, успешного бизнеса. Всем пока-пока.